Ну, то, что я сюда приехал, я увидел в этом также и руку Божью, я верующий человек. Моя вера очень сильно поднялась после одного интересного случая. Как-то э, в, в Грузии я работал на тяжелой работе, на стройке, таскал мешки и, видать, сорвал позвоночник. У меня э, определили межпозвоночную грыжу, выход диска был очень большой, почти 7 миллиметров. Моя Бабушка и мать верующие, я помолился, думал, как в фильмах встану на следующее утро, аллилуйя, там все нормально будет, но такого не произошло. Я начал молиться, переживать, и когда мне пришлось менять документы, мне надо было делать фотографию, и мне уже сказали, что поднимите одно плечо выше, я понял, что это уже визуально не скроешь. Очень сильное было искривление. На самом деле Бог услышал мою молитву. Как-то случилось, что в церкви моя одна наша сестра попросила, чтобы я ей помог переехать с одного места в другое. И, и я, когда ей помогал, она сказала, Сергей, ты кривой, но я тебе помогу. Она оказалась очень хорошим специалистом по массажу. Я не знаю, как этот массаж называется, или это просто у нее был дар от Бога, но... Она выпрямила мне спину. И когда я ходил на другие массажи в обыкновенную клинику, они говорят просто покажи нам живого человека, кто это так мог без операции сделать. После того, как выпрямился мой позвоночник, другой мой друг научил, как его закачать мышцами. Проходит время, я уже смотрю в зеркало, у меня уже один, на одном уровне плечи. И тогда я понял, что Бог услышал мои молитвы и послал в моей жизни вот этих двух людей. И просто я вижу, что Бог и в наше время может творить чудеса, если мы по-настоящему верим.